Приветствую вас, друзья! С вами я, Валентина Полякова, партнер команды Smart Money. И сегодня я хочу рассказать о своем наставнике Елене Тумановой. Елена одна из основателей обучения в Smart Money. И я благодарна ей за то, что она открыла мне такую возможность, как обучаться здесь. Елена как наставник очень добросовестный человек. Я знаю, что кроме бизнеса онлайн... У нее еще есть бизнес на земле, салон красоты. Как она все успевает? Она всегда на связи. Нет ни одной моей просьбы или вопроса, на который бы она не ответила. Она всегда готова помочь через скайп, через демонстрацию экрана. У нее большая команда. Она ведет чаты, записывает вебинары, видео. Она отвечает на все вопросы новичков. Ни одного вопроса не оставляет без внимания. Она везде успевает. И я горжусь тем, что у меня такой наставник. В преддверии Нового года я хочу поздравить и, Лену, и всех э, и всю нашу команду с наступающим Новым годом. Пожелать всем больших успехов, здоровья, счастья в Новом году, больших чеков. У нас все получится потому что с нами такой наставник, как Елена Туманова.